Всем привет! Меня зовут Мария Назарова. Я специалист по работе с клиентами компании WebCom Group. Не успели мы рассказать о нововведениях, как Google подкинул новые инфоповоды. Две новые беты стали доступны для использования. Давайте посмотрим. В умных торговых компаниях Google Ads появилась новая цель – привлечение новых клиентов. Цель позволит рекламодателям оптимизировать компании, чтобы получать новых покупателей. Сейчас цель доступна в режиме беты. Чтобы получить доступ к новой цели, необходимо связаться с представителями Google. Определяя, новый ли пользователь, система учитывает. Собственные данные Google. Здесь используется окно просмотров 540 дней на основе внутренних данных. Этот параметр будет учитываться автоматически при выборе цели для привлечения новых клиентов. Данные рекламодателя. Рекламодатели могут помечать новых клиентов с помощью комбинации глобального тега сайта и новых параметров клиента. Список. Рекламодатели могут загрузить свой список клиентов в Google Ads. Google рекомендует рекламодателям использовать все вышеперечисленное, чтобы система максимально точно определила новых клиентов. Ценность нового клиента вместе со стоимостью покупки используется для определения общей стоимости конверсии. Это значение будет применяться для назначения ставок. Его надо ввести при настройке компании. Google отмечает, что в будущем также будет добавлен параметр тега для тех, кто хочет динамически измерять пожизненную ценность клиента на основе пользовательских критериев. Данные будут доступны в столбце «Пожизненная ценность» и затем могут быть использованы для оптимизации ставок. Google Ads анонсировал индикатор наличия товара в торговых компаниях. Эта опция позволит локальному бизнесу рассказывать потенциальным клиентам, какие товары можно забрать из магазина прямо сейчас, говорится в блоге Google Ads. Индикатор отображается над фотографией продуктов в товарной галерее. Функция доступна в странах, где работают локальные компании. В США, Канаде, Западной Европе. То есть почти везде, но не у нас. Сейчас опция находится в режиме беты и доступна только рекламодателям, которые размещают локальные объявления и подали заявку на работу с функцией. Держите руку на пульсе изменений, чтобы ваши рекламные кампании всегда работали эффективно. С вами была Академия Вебком. До встречи!